С вами Макси-Чародей, Антон Чалей. И сегодня я решил сделать видео с самые странные сообщения ВКонтакте, которые мне присылали незнакомые люди. Я выбрал самый странный из них, чтобы показать вам. Можешь научить фокусу, чтобы девчонку потрясти? Как потрясти девушку? Это легко. Подходишь ты такой к девушке и начинаешь ее хорошенько трясти. Главное потом быстро убежать. Не спрашивай почему, просто беги. Шутканул типа. Ссылка на какое-то видео на ютюбе. Зырь, ну как? Ноднок Юхан. Видимо, это какая-то очень глубокая древняя шутка, датируемая эпохой динозавров. Даже когда я прошел по ссылке в сообщении, я так ничего не понял, что означает Ноднок Юхан на древнем языке. А если прочитать это наоборот? Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю в Новом Году изменить свою жизнь. Любой городской человек реально сможет, если захочет, всего лишь за три месяца изменить свое благополучие с помощью смартфона. Дарю вам этот подарок. С уважением, Владимир. Владимир, Владимир. Я по всем параметрам подхожу к обычному городскому человеку со смартфоном. Изменилось ли мое благополучие за три месяца со смартфоном? Нет. Появились ли в моем круге общения говорящие бобры? Да. Чувак, ты супер. Что тут странного? Ничего, просто приятно. Квадрат, стоп, а то умрешь. Посмотри вверх, там отстой, стоп, мертвецы, вверху и капля воды. Новое изобретение человечества, генератор рандомных смайликов. Ты, кстати, красотка. Вроде бы нужно тут сказать спасибо, но я вроде и не девушка. Срочно угроза опасности миллионов людей в городе Краснодаре скрывает человека, политолога, дипломата, аналитика мирового масштаба. Если вы, мы сегодня об этом продолжим молчать, всем придет конец. Очинитесь, мировое сообщество пойдет на все, чтобы сглаживать острые углы и камни. А вследствие с этим кризисная ситуация развивается с очень отрицательным знаком. Вы же должны понимать, что если человек взялся рулить, то не суть важна при должности он или около нее, если он влияет на ситуацию этого достаточно. И на основании этого подумайте, я не себе, я о людях, поймите же, очнитесь, миллионы погибнут. Ссылка на страницу, вся информация на этой странице. И непонятливый смайли. Кто три раза в год косит трен траву? А, простите, это он, политик, аналитик мирового масштаба. Хм, тогда будьте поосторожнее, жители Краснодара. Да, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу про Эээ... Это может быть тоже какой-то шифр мирового масштаба от этого же дипломата. Очень быстрая и странная переписка. Друг с Ютуба. Смайлик. Смайлик? Подозрительная собака. Подозрительное тупое животное. Подозрительный кот. И все. И конец переписки. У каждого, наверное, пользователя ВКонтакте есть подобная переписка. Но это не точно. Жизнь-боль, когда ты, Антон. Нет, такого не бывает. Моя жизнь полна радости, впечатлений, эмоций... Все время живу и просто не нарадуюсь. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас будут выходить чаще. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, посмотреть плейлист, там сразу все видео подряд. Также, чтобы не пропускать новые видео, вы должны нажать на такой колокольчик оповещений. Тогда вы точно их не пропустите. Всем пока!